Привет. Привет, с вами Nate Club. И сегодня с вами видео вот эти две девочки будут задавать мне вопросы. Поехали. А, Надя, э, тебе сколько лет? Один. А, Но ты же выглядишь здесь на лет. Украинцы. Ах ты что, оторвая? <сёк> Следующий вопрос. А, Надя, слушай, такой вопрос. А ты вообще. А ты какие. Вот это, что ты вообще смотришь, Какие мультики вообще? Помимо канал Disney. Мстители. Вот. Iron Man. Mm -hmm. Transformers. Нет. Yeah. My Little Pony. My Little Pony. ком. My Little, yeah. no. My little идет по раем. Римбалдия. По круизеру. 1900. ноль ноль. Нет. No, ready, Rimbauds. Rimbauds. Rimbauds. Rimbauds. Надя. Надя. Э, зачем ты красишься и под кого то это для чего ты это делаешь? <связь> Хорошо все для того, чтобы скрыть свое родское лицо. Не снимай так близко. А, <сёк> Александр. Статив Александров. Хочешь, все зал ⁇ т статив, заполни это. Статив, подожди. Вот. Каждый я для того, чтобы <сёк> быть более... Подчеркивать более контекст своего лица. А, второй вопрос какой был? Для чего? И под чего ты... под кого ты хочешь? <сёк> <сёк> Она <сёк> хочет <сёк> под клеп. Вот именно. Я не могу ответить, Я угадала. Следующий вопрос. Эм, так, я даже не знаю, что тебе задать. А ты какой он тянимой, извини, Клэп? А ты какой он тянимой смотрела? Да? что за аниме? Порна аниме? Что? Да? О, Господи. Следующий вопрос. Клэп. Что тебе больше нравится из из малинфони? Из малинфони больше всех мне нравится. И что Я в нем. А, а я люблю Рэмбалдеш. Но Рэмбалдеш вот Она самая лучшая. Ну, у no, всех своих вкусов вообще, no. штативы. И вообще у тебя реплики нету глупые операторы. Почему? Следующий вопрос. Так, хорошо. Да, какой у тебя размер людей Первый. Следующий два вопроса ее. Хорошо. Ай, не вы, Так, хорошо. А слушай, Клэп, а у тебя вот какие у тебя отношения с твоими родителями? отношения с моими родителями у меня в принципе положительные, но иногда бывают отрицательные а вот, кстати, они едут а можно я задам вопрос? да тебе нравится этот мальчик? да почти ага, и на этом мы заканчиваем наш вопрос что, вопрос-ответ от Наги Клэп это был видеоответ. ответ I я люблю читать наши, ваши твиты, которые вы пишите ваши вопросы. Легче спросить живую С вами была Нейт Клайп. И на этом все. Остались такими же позитивными и креативными. И помните. И помните, и... И помните если вас кто-нибудь обидит, глаз на жопу натяну. Пока.